интереса макс виск сыграем еще раз 2 на 2 а тут просто есть единичка один балки типа. и так только не, не найбот только не найбот на -то только не найбот только не найбот поже не най не най даже ненавижу ботов тем не менее достали ролики я уже писал по этой теме как без блинные боты ходят с нами у кого черта блин, скорость. Ты че блин происходит? А, ты тут ты. Ты робот? Ты че? Йоу, йоу. он строит казарму, йоучье ты че ты че спишь? Че ты, блин, спишь Я не знаю, что ты с клоунами. нереально реально клоунки. Сидим, ничего не делаем. Макс Риск, еще никто... <с> Зачем так делать? Давай уже от первого боя. Что чем он там делает? Прекрасно. Ты представляешь, что сейчас придет... Я не знаю, что будет, конечно. Но интересно. <с> да ну. Да ну. Ты что такое умное, Рискованно. Макс риска пересмотрелся йоу, май гайд, броу, ты чё, майка, совесть, поднятел? Ну, ну, ну, ну, бро, извиняй, но, блин, ты... Ага, -а экономика нарушить хотел? Ну, броу, тебе компец. Какого в эту мигнинушку ты хочешь? Ну, просто клац, мышкой. Нормально, вообще? Вот, говорили не начи. здесь пошли чтобы они были заполнены войной скорость Это я не думаю пока что нужно что делать кто? Кто? кто спит ну, продолжаешь да ну так дох да, сражается йоу вот это чипсы они как бы делать мне еще нужно пробовать мне какую-нибудь лица еще пройти саум мог конечно привать все бери саум сейчас будет так, окей Хорошо. давай Нет, ничего нету, всего, базу строит, там кучу, кучу воинов, просто арту тут строит, скорее всего. Окей. Так, я не знаю, а-а-а, во-во, пошел все, -таки. все -таки пошел. супер красавок. Так, что там будет или нет, там опасно. А? Ладно. Галима, давайте. Сейчас будет к нам нападать. По быстрым рупсам. Я все понял. Эконом Экономику основал. Good work. Эбол. что все происходит. Здесь побежал. А, точно. Командная работа. Командная работа. Ты помогаешь ему и все выпиши. совместно с собой mm, просто свободу следить за чем она как бы она к тебе а ничего не держит, не призываешь давай призывай бери бери бери войска бери не жалко бери на бери еще одну куча войска, собрать бери еще одну тебе уже достаточно 5 okay. с фраглором призывайся будет 20 mm -hmm. какого? давайте 10 посмотрим еще казармо потом будем скрать потом будем искать вроде бы логично так так громело. здесь сюда куда блин куда призываешь пока еще а вот, больно процент okay, я справлюсь двоим если постараться стоп а такой не хочешь мощь пока окей okay, справлюсь когда будет 20 тогда будет атаковать пополни мощь полной мощью прикакать. А вот только дело в том, что нужно на... собрать, купить и молиться. все ускоряемся. А это дополнительные войска, чтобы потом не перестановаться. Двигаться. Пошли, пошли. Пора уже отдыхать, пора уже отдыхать. Всё, заметил. Не на заметил. Пару подожди там. А у вас Лазго здесь Вот пол, И все равно да. Блин Блин, там, я топаю. Ну, гость Первая война войны, Атака, атака так происходит что это нас окружили но но мой я не знал друзья я не знал откуда он их призвал но ну, реально он просто в засаде был твои же дивизион происходит он, блин, просто все войска наши весь фронт офигеть какая мощь просто мощь бога хорошо все отступать И хорошо вверх не расширен ты там строй, чувак? Ну, пока что будет вас хранить, чтобы... у тебя хранит чтобы он там на камеру разлет все здесь точка вбора здесь, все клемма запустим повод саву нужно согласен одно сову не помешает Сейчас, пора сталкер ю как по мне нужно тоже желательно строить тоже базу и развиваться тоже типа того же что у них тут точка ставит добро нормально ускорить, это Было по-быстрому все это делал. Атаковать, не трогайте Давайте больше ресурсов забираем. Больше ресурсов, потом уже в будущем... Потом уже в будущем что-то замутим. Так, он саудит здесь, в Ну, куча казарм. А, ноу-ноу-ноу-ноу, no, no, no, no, no, на работу. It is works. Уже так. <плодисмент> что за происходит ⁇ -го-го, что происходит? Ворона. Я не знаю, кого будет, но он прям все прохранники пор... избивает нас. нас просто не подойдет, все... Думаю, ты покажем, ты собираешься, ты, и я тоже... Ну, когда а, Так, нас собрали всем? Все, все, все. все о том, что нужно тактику строить, чтобы летать. Mm -hmm. Здесь. Ну, пока он там дойдет, мы там откроемся. Окей. Okay, ну что, отступаем. Отступай, блин. Ладно. не моды такова, в принципе. Почувствоваться реально не хватает, стоить. Ну, атакуйте, почему-то нет. Мне хочу баллы. Нет, я не буду атаковать. Пошли вам. У меня нет ресурсов для стройки. Давай. Красный строй. Блин. Да, блин. Да, вот так вот, Барбол вообще там. Когда ты идешь, ускоряйте, я свой утеч. Бежал. А ты Ускоряем. Может, конечно, войска добавить. Ну, друзья, я не знаю, же вот вышел, так, давай, Чувак, помогать, а? что же делать опасно. У меня Чувак, там может Алло. Что -а -а. Класс. Блин, ты ухуд прикрошу в спину? Нет, напарбол. Наш напарник странный чувак. А, со всей, со всей силой? Бьёт. Ну реально, ну что теперь делать? Нет, куча, куча войск. Ну, чего ты? ты? тоже копируешь меня? Там просто в бед играет, по-моему. Дефт играет. Так нет может атаковать. Я не знаю, кто кидается. Нет, нет, нет, нет, не надо. Надо атаковать, да, по полной программе. чувак прояснить какой? Макс Рикс, риск с тобой не хочешь? чисто что твой напарник вообще никто. то чувство? Ладно, с тобой я с тобой никогда не буду дружить. А теперь он желаю тебе неудачи. бессмертность служба. Слушай, сейчас к нам пойдут такие барбары. Ну все. А всем хоть просмотр. А сам был Макс Риск. И странный чувак. Я думаю, он будет напарником. Мне оказывается, он трус. Просто трус, блин. Видишь? Да, это прикольно. Да, это классно атакуйте во всех фронты. не знаю поможем нет от выше дивизии вот, вот, стоит салон не пробовать класс все она экономичик а я нет а вот напарник нету не ну классный конечно совет конечно брать миллионов с да. призывалщика что блин делать слушайте это хочу за этим ботом реально смешно бот это не, не настоящий ролик это бот на процентов он просто да Ты, может можешь затащишь мне просто куча этих вот и скоростей Хорошо, кстати, совет тоже такую тактику брать если вы найдете что-то я не знаю, я просто сейчас Так что ты Значит, смотри, чувак, ты не нормальный, вот всем. Камни пробежал, слушай. Это он ты сам затащил, кабы а, нет. Ну классно, отдак, сэр, и, так, солидно. Какому классно? Бесконечность. Он знал, что он, он не заточен. Точнее, он заточен. Ну, покажи, покажи покажем своим гею, покажите мужики двое. Ладно, последним войскам. домой. Кузнец, я Такие кузнец, это прикольная карта. Приняла тоже. Обычные войска эконом класс. Экономия. Я ходил запускал, не экономия, не экономия. Да, вот это. Если я вот экономию, то вот все классно. 2 на 2 сыграть. можно без этого. Советую, конечно, без играть, без вашего напарника тяжелого. Да. Хорошо, что тут есть вторая колода. Что-то можно построить. Так. Кто эконом клас Ты обычный чувак, ты тебя в буду врубать. Ну, ты такой нормальный, чувак. там можно прокачать? Соточка. Да, ну, покажу. 120. Тут тебя угорф на Изи завалить. А. а? Даже не знаю. Пиши в Я уже не знаю, что делать. Нет, ну тут, конечно, у сделано. О, как красиво, блин, я хочу этого, блин. Дайте мне пожар. разработчики Боевой мечник. Пожар. Они а меньше. Меч. Боевой мечник. О, о, о дайте мне прививку-то сделать. Да, Прививку может где-то скачать. Ладно. Так. Броня. Земля. Урон. эконом класс. опять. Сокачлинность 3. Такой воин, ты как там уезжаешь? чисельный стрим. М -м -м. А, а что будет, если я заменю тебя воином? То есть будет классно. Это отбить. Да я уже заканчиваю. Тут думаю, я -то... даже не знаю. Попробовать советую, давай, давай. давай попробуем, рискнем, потому что он шестой будет, а там четвертый. Давай прокачивай, я заканчиваю, Так, давай прокачивай, два два два. Следующие ролики я конечно возьму. Берем. Подождите, что тут не хватает, кузнеца не хватает. Меняем новую колоду. Так. Все вроде бы окей. Всем удачи, пока. Посмотрим в деле в следующем ролике.